А, -а, а! Меня собираются выселить из моей арендованной квартиры. Что делать? Чего не делать? Как быть? У меня паника! Пожалуйста, помогите разобраться! Всем привет! И с вами снова Статуя Свободы. Канал про как, что и почему в США. Друзья, сегодня мы решили затронуть важную и, возможно, одну из самых болезненных тем в Америке. Это отсрочка платежа за аренду жилья и последующее выселение жильца. Мы решили дать вам несколько советов о том, как договориться о частичном платеже или отсрочить оплату аренды. Ну что, давайте разбираться! Важно понимать, что финансовые трудности случаются с каждым. Редким является тот арендатор, у которого никогда не было проблем с оплатой аренды вовремя или в полном объеме. Если вы добросовестный и честный человек, которому временно не хватает средств, то большинство арендодателей, в США их называют landlords, не будут выселять вас за небольшую просрочку платежа. Так что без паники, наш дорогой должник, с кем не бывает. А чтобы избежать проблем в дальнейшем, следуйте нашим трем советам. Совет первый. Попробуйте договориться о частичной оплате или отсрочке платежа. У вас больше шансов избежать судебного разбирательства о вашем выселении, то есть eviction, если вы заранее сообщите арендодателю о своей финансовой ситуации и попросите его подождать разумный период времени для погашения вашей задолженности. Лендлорд, который считает вас хорошим арендатором, не захочет потерять жильца, да и зачастую выселять вас будет дорого и трудно. Плюс надо потратить время на поиск нового арендатора, а время – деньги. А чтобы убедить домовладельца принять правильное решение, вот вам несколько основных шагов. Как можно раньше в письменной форме попросите вашего арендодателя о нескольких дополнительных днях на оплату. Объясните свои финансовые трудности и подчеркните, что они являются лишь временными. По возможности предложите оплатить в срок хотя бы часть арендной платы. Дайте вашему домовладельцу письменное заверение о том, что вы планируете полностью оплатить арендную плату к определенной дате, например 15 числа месяца, и выполните свое обещание. В письме объясните, что проблема больше не повторится, и вы в будущем будете платить вовремя. Будьте готовы заплатить штраф за опоздание, так как в договоре аренды, скорее всего, предусмотрен данный пункт. Если у вас хорошие отношения с арендодателем, то вы можете попросить не взимать штраф за опоздание. Правда, это уже индивидуальный подход каждого. Совет второй. Не игнорируйте проблему и не надейтесь, что она сама по себе исчезнет. Будьте на шаг впереди! Если вы не в состоянии заплатить арендную плату вовремя, у вас может возникнуть ложное ощущение, что арендодатель не заметит ваш поздний чек. Так думать неправильно и скорее даже наивно. Помните, что ваш арендодатель может рассчитывать на своевременный платеж, например, для оплаты своей ипотеки. А поскольку банк не прощает опоздания по выплатам, то и лендлорд будет помнить о вас всегда. Также наивно думать, что игнорировать телефонные звонки или электронные письма от домовладельца это выход из ситуации. Лучше всего быть на связи 24 на 7 и не давать повода для eviction. Совет 3. Никогда не отправляйте чек, который будет отклонен банкам. Ничто не бесит арендодателя больше, чем иметь дело с подлым арендатором, который постоянно выдает пустые чеки за аренду. Разжигание гнева домовладельца – это не самый верный шаг, так как на эмоциях арендодатель может расторгнуть ваш договор аренды. Как и в любом другом бизнесе, ваш лендлорд имеет законное право взимать с вас плату за возвращенный чек плюс несколько долларов за понесенные неприятности. Обычно все эти нюансы прописаны в договоре аренды, так что читайте заранее что подписываете и если уже подписали, то придерживайтесь договоренностей. Друзья, не доводите ситуацию до точки кипения и тем более до того, чтобы вам вручили Unconditional Quit Notice или дословно безоговорочное уведомление о прекращении. Обычно это случается, когда арендатор неоднократно нарушает условия договора аренды. Будьте на шаг впереди и помните, что самая короткая дорога в решении сложившейся проблемы – это прямая линия. Напишите нам, если у вас в США возникли проблемы с выселением. Мы сотрудничаем с проверенными адвокатами, которые вам помогут. А на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Задавайте вопросы в комментариях, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующий пятничный выпуск. Всем хороших лендлордов и до скорого!